По 1617 16-17 категория лыж для фрирайда. В Majesty разделены а, лыжи фрирайдные на группы. И сегодня говорим о фрирайдных лыжах. А, категория не богатая в этом плане, потому что в под фрирайдом понимается именно такое направленное скольжение, именно вперед, без прыжков. То есть это именно как вот катание а-ля резный поворот в семене. В общем-то, ничего такого глобального здесь нету это категории здесь в принципе есть всего три модели при том я бы даже сказал так две с половиной национальная ключевая модель это вот эта вот история называется destroyer эта модель в принципе была и в прошлом году и в этом году она без изменений такая достаточно жесткая уверенная с плавными формами лыжи но с таким спид рокером очень плавным и длинным с очень небольшим задним рокером чтобы он не проваливался при катании на задниках и вы можете эту лыжу хорошо загружать э, задниками для выхода и хорошего уверенного сбытия хотя рожа у нее достаточно широкая и она будет всплывать естественно нормально вот при этом при всей этой широкой морде форма достаточно плавная лыжа обещает быть стабильной на поперечном скольжении не вот не дергаться как бы, вот достаточно жестко, но я бы даже при этом при при этом она даже и не тяжелая, а, но все для тех, кто все-таки хочет еще лазать очень активно куда-то лезть на старт для того, чтобы в этом жирно съехать, есть половинка модели, это Destroyer в новой а, концепции карбон touch, но же все то же самое, но вся на карбоне по ощущениям ну да как бы немножко полегче ну существенно полегче на самом деле все то же самое уже абсолютно идентичный но карбон то есть облегченная версия по жесткости Наверное, карбоновая даже и помягче, и поинтересней. Но надо проверять, естественно, в ходах и в тестах, и на снегу. Но, как бы, смысл в том, что выбор такой есть. Можете потяжелее по деревяшести, можете полегче на карбоне. Но, как бы, концепция интересная, да. И также есть модель Weirwolf. Тоже старая модель. В этом году в карбоновой версии. На мой взгляд, эта лыжа больше для туринга, на самом деле, стала совсем. Хотя, в общем-то, конечно, кататься на ней тоже будет хорошо. Лыжа очень легкая, при этом жесткая, цепкая. С, с очень хорошими скоростными показателями. Но, конечно, за счет вот этой вот... Но на сегодняшний день очень такой скромной геометрии. Она, конечно, будет либо требовать ходов продольных для всплытия, либо катания на каком-то жестком, может, снегу, там, на ледничках и так далее. Но по весу могу сказать, что очень удивительно легкая лыжа для своей геометрии. Вот как бы, да, то есть вот... Даже на стендах лидеров скитурных решений, как бы такой вот массы, в общем-то, не у всех встречается при таких вот каких-то вот ощущениях на жесткость. То есть лыжа, на мой взгляд, может быть достаточно интересна для тура на какие-то такие жесткие склоны, типа леднички там, брус там и так далее. То есть для людей, которые больше делают акцент именно на туринг, на бэк на ходы, нахождение, чем на катание. С другой стороны, у нас в России Бэккантри сейчас развивается в такую сторону, что начинает преобладать именно хождение в каких-то лютых снегах там, по поездам в температуре минус 36, там, вот. но это уже история Бэккантри. Бэккантри в компании Majesty относятся иначе, ее выводят как бы тоже за рамки. Рерайдом, но при этом воспринимают совершенно как бы иначе Но это уже другая серия Следующая мы пойдем в отдел Backcountry компании Majesty Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал И встретимся в Backcountry от Majesty Пока